Все началось, когда мы проводили одиночный пикет в поддержку политзаключенных. Вот лодочки, раз, так, да, да, да, да, кита... Нас было двое: один пикетирующий и один оператор. Охранникам торгового центра показалось, что пикет им мешает. Эти вопросы вообще Вы обязаны выполнять торгового центра. В правовом государстве полиция защитила бы нашу свободу высказывать позицию. Но... Вдоль торгового центра Муравей проходит часть тротуара проспекта Ленина. 1 октября мы пришли сюда, чтобы поговорить с жителями Ленинского района о теме, которая нас волновала. Но плакат заинтересовал не только тех, кто случайно имел свободную минутку поговорить, но и тех, кто имеет ее профессионально. Встречайте, охранники торгового центра Муравей. То вы, вы, -то если у вас есть какие-то претензии, вызывайте сотрудников полиции. Будем с ним и разговаривать. Да, на и знакомых есть, людей, которые, которые страдают за если идею. Мне, я стою бесплатно. Платят, да. Ему платят, ну, конечно, мне не А вы говорите, ему то платят, а он вам не дает. Ну, это самый известный у нас в стране интернет когда стал вопрос, кого делать это, или... 54 федеральный закон разрешает проведение одиночного пикета в любом общественном месте Ну не на частной территории Ну хорошо, покажите кадастровую карту, где эта территория относится к торговому центру Тогда вызывайте в полицию, если у вас есть какие-то претензии Полиция всегда виднее а ну, это они по Сынок, они по чемоданчик с долларами виде, они... Понятно, что они в, это так Черный чемоданчик с зелеными долларами Я не, не сомневаюсь, что именно <свят> это вы <свят> <дожат>. <свят> они, они, это... Я еще раз говорю, я приду к тебе домой, но с этими к будет. Домой не порядок. Во дворе поток сколько угодно. Вы пришли к натоплю. Частной территории вам еще раз говорю. Улица вот, Если есть правонарушение, полиция приедет оформить. Так что не беспокойтесь. полицию чушь на возвысении а вашей деятельности просто если вы не знаете, то вы Это знаете, если Ну, да, просто. Что, да, потом еще -то лучше, знаете, Толпа. То толпа это уже месяц. Ну, если я куда-то -то, то, это, то это будет неправильно. А да, если подошли поговорить, то, ну, люди могут правило, говорить. если люди, они не уходят. Когда собирается не уходят. А получается не не это уже да, получается... Уже, уже а да. Ваш плакат кто, не я увижу, увидит, Я встану. Я не стояла. Я не увидела. Я не не увидела. Я не увидела. Я не Значит, еще раз повторяю, по-хорошему. Покиньте территорию торговых а почему, На каком основании? Почему я не могу... Не Получите разрешение специально на проведение вашей акции. Тогда На примем. проведение никакого разрешения не требуется. Еще я раз я покинуть территорию торгового центра. Я нахожусь на месте... Как... Вы на каком основании вы сейчас покинете? Это публичное место. Вызывайте сотрудников полиции, они а решат. Если я здесь не знаю, хулиганю, буяню, то, то давайте. Вот, не беспокойтесь. Сейчас приедут Я, раз... я найду какое-то основание. Вы обязаны выполнять требования администрации торгового центра, Нет, потому, что находит, потому что вы находитесь на его территории. Понимаете? Нет, я не обязан. То, что я шел по улице, не делать меня обязаны выполнять. Это, это частная структура. И вам. Сейчас. но у нас право, государство, как мы сами заметили. Улица будет. Разговор. Разговор. Я пошел по улице. Наряд вызвал. мужик попал, я. не попал. Есть то за... за правильную, хорошую страну, да? Ну, автошку не забрали. А страну? вот твой, виже, который был у вас кумиром, у меня не было. Он... Да. Вот у вас пряжи. Вот он сидит сейчас. Общается, вот движения. он сидит сейчас, вот он сидит сейчас и сырт на Россию. Видите, как должен. А с Со страной, чем? что строил сейчас, с Украиной. Что стало? А Логи намерения. Я уважаю законодательство, законодательству. если мы одновременно показываем плакат, это считается массовым пикетом. Спасибо мы часто в пикет выходим, поэтому можете наши фотографии в интернете видеть. Конечно, есть. Опять попытка сорвать пикет, закрыв его телом. Детский сад все дальше? Распускание рук? мы обычно покровки ставим, решили попробовать в Ленинском районе. А сейчас что было? Проводил или чё? Да нет, я провел. Слушай, со слухом все в порядке, нарымля. Да. Совесть идет. Тут не было слышно, но он сказал мне на ухо, что я щенок. Шучу, он меня укусил. Шучу, он меня поцеловал. Ладно, он хотел, чтобы это осталось между нами, пускай останется. Фиксирующим считается человек с плакатом. Вы у меня плакат видите? Ему <годно> <годно> Это программа старая. Она работает. Она проплачивается. Это надо например, центр, так явно так, да. у него торгового центра такие ярко проводить. Везде надо об этом узнать, вот везде надо об этом как, говорить. Вот как лодочку ты рассказываешь. В Украине-то качали-качали и раскачали в 2014 году. И люди прыгают Если шопа. лодка не туда впадет, значит. А теперь надо кому? Хочешь утонуть? Не, не утонуть? Ты хочешь? Ты хочешь, чтобы тебя на баррикадах убили? Нет. По голове ударили, убили, а что? Убьет блюдве! А Нет! Никто никто не хочет. Так, так, так ты же хочешь! Нет! А я вам поэтому и говорю, что поэтому не революция, а аккуратно, что? потихонечку, да. через осознание проблем снизу, чтобы люди просто по-другому начинали на все смотреть Вами. меня. По нашему оптики, в любых скольких, вы сможете найти охлаждаться, где нам охота? Где нам охота? Где а вот и подъехали представители власти. А, звездин, На территории торгового центра, на территории. Еще раз, мы находились на общественном тротуаре, и других тротуаров здесь нет. Представьте, пожалуйста. Я представил слово. Данному нет, неправильно. Я представляюсь. Ну, ладно, клоун надо этим заниматься. Чего клоун? Удостоверение я свое предоставил, что я действительно являюсь сотрудником. Чего клоун надо этим заниматься? Я, ну, может, я это видел. тоже не, -то, не У меня зрение ну, плохое. Знаете что, мне не важно, зрение у вас плохое. Не заявление. Да, конечно, я его вернуете. Это просьба или требование? Это, требование? это требование. А на основании чего? На основании чего, что вы находитесь здесь, на прилегающей? Территории, вот эта данная территория. Частному... И, и то есть по на основании этого вы требуете? Правильно понял? Нет, не на основании этого я требую. На вас собирается писать заявление. Вот, вот на этом основании, чтобы вас проверить, личность вашу установить. По закону нельзя просто так проверить у гражданина паспорт. Нужны основания. Таким основанием могло послужить заявление о правонарушении. Только заявление еще не было. Было лишь чье то намерение его писать. Я прошу записать на камеру, что документ я показываю не добровольно, а по требованию. На основании того, что меня будут писать заявление. Бедный ты несчастный. Хочется вас предупредить, что выкладывали вот эти записи. Деятельность, побли... Деятельность полиции, публичные и Мы это же отзываете. То есть вы не полиция? Мы У вас с чем-то? А Она... вот. на бронике полиция написана. У меня вот здесь написано, не будет в написано. Паспортные данные нашего фотографа никак не касаются охранника торгового центра. Но что он мог поделать со своим любопытством? Подсмотрел на страницу с профессией. Гляжу, он, туда, и на глаз да, глаз просто поворачивается. Понял? Один глаз на нас. Да конечно, нас. ты че? Ты, ты один умный что стопуд. Гореловский, московским руководством работает таких, как ты видел, миллион. Делом бы занялись. Помогли в стране порядок нанести. нормальный. А вам же надо, чтобы вас за руки взяли и обидели полицейские. И вы закричали, произвол кругом. Вот вам надо, что и провокации, вот и все. Пишет и пишет, снимает, снимает. наш же отрабатывать деньги. Мы в первый раз пикетировали в этом районе и, если честно, не были уверены, что в этом месте получится привлечь достаточно внимания. Но практика показывает, и в этот раз тоже показала, что увидев скопление людей, прохожие проявляют больше интереса, а толпа представителей власти и вовсе беспроигрышный вариант. Вы можете уточнить наш процессуальный статус? Какой статус? Процессуальный мы задержаны или не задержаны? Сейчас заявление будет написано, мы проследим в отдел полиции номер 3 по адресу улица Черновой. Вам там все известно. Мы И задержаны сейчас. сейчас. Сейчас в данный момент пишется заявление. Да, вы сейчас задерживаем. Спасибо. Сейчас мы проследуем в отдел полиции. Спасибо. Можете прокомментировать, какой у меня сейчас процессуальный статус? Прокомментировать это в СМИ. А? В процессуальный статус. Я задержан. Ну вы скажете, я задержан или я не задержан. Вот я. То есть я могу вот взять и уйти. Да всем причинам. Тогда получается Остаетесь я задержан. Посадить. Меня ограничивают в свободе передвижения. То есть я вот ухожу. Все комментарии, пожалуйста, в СМИ Росгвардии. И вот там комментарии будут. А, а я задержал? Хорошо, а у этого человека такой процессовый статус? Я задержан Ставец. надо говорить. Вот я говорю, что вот сейчас решается вопрос. Нет, решайте, то есть не задержал. Пока объясняется, все, не задержал. Пока задержан. Задержал? Вы не задержан. У вас там новые У всех обстоятельств Если вы, я задержан, сутка, то, да. там, то на каком основании? Ну, там же, как у вас слышите это является основанием для задержания? Сейчас заявление принесу, посмотрим. Если есть там в этом заявлении нарушение, то загладайтесь. Значит, то я стану задержан. Сейчас да. я не задержан. Сейчас а потом выясняете все это. Человек ограничен в в продвижении или нет сейчас? Сейчас. Потом стоит сейчас словой. Вы должны Но Это не ответ на вопрос. Я стою. Да? Нет, нет, нет, нет, я не знаю, что я Да. Но вы, наверное, не задержите. Я правильно? тоже не задержался. Потом мы стоим, выясняем, что я правильно. Статус какой, я задержан или не задержан? Статус. Когда вы будете задержаны, вам об этом скажем. То есть, То есть задержан. пока что не задержаны? Пока, пока не Смотрите, чтобы выяснить все обстоятельства всего произошедшего, mm -hmm. и определить, какой у вас будет статус, вот для этого мы здесь сейчас все и стоим. То есть технически мы не задержаны. Вот ни я, ни вам. Технически? Мы сейчас все это выясняем. У вас молодой человек, я предупреждаю. Если будет писать эту выложеность, запись, встретимся с вами суде По 226 закону вы не можете складывать средства. А можете лицо еще сровее сделать? Нормально. Чтобы я прям вылазил 226 Я поган. что вы видите в Так как я не сотрудник полиции, я имею в Здесь общественное место. Я понимаю. 29-я статья разрешает снимать. Но я не хочу, чтобы ты меня снимал. На данный момент у тебя в телефоне есть видео, где указано на улице. Я, я текстил именно снимать. я. Мы тоже много чего хотим. Я вот хочу, чтобы, сказать, например, у тебя были не было. интересно, в меня... сейчас это всегда спокойно. Мне это не интересно. Ну, тебе неинтересно. А моих? Так. Мне так. же это интересно. Мне неинтересно, чтобы меня потом видео Ключ, ты чего-то стесняешься? Нет, просто это не надо. Это ты его право, так? Это мое право. Это мое право. Ну да, правое государство. Но вы, как сотрудник полиции, ваша деятельность является открытой гласной. На основании 326 закон. Интернет вкладывает. Мы сейчас оба... будем задержаны только что можем идти. Вы когда... Подошли к вам, сказали, ребят, вот, в ту сторону, снимайте В юриспруденции есть такое понятие, как процессуальный статус. Тебе объясняли то, что это частная территория. Нет, это общественное, нас, на это общественное место, но это является частной территорией нет? данного заведения. Без порядок такие. А то а а почему? Который против России За митинге садков которые... Да, вот Навального и вот надо наших выслать эти страны Каких на активистов? Навальных? Наших активистов, правда Я не слышал про наших Вот вы не слышали, поэтому думаете, что порядок. Конечно, неправильно, я с тобой абсолютно согласен вообще, ничего нельзя сказать, как бы и говорить все можно, но только в рамках что-то можно говорить, а так что они все расскажут, тебя сразу призематы. неположение всегда согласовываю это? вложить тогда ребят ну вы представляете что мы не дают а нам тоже вот, допустим я вот против я вот выйду на действия лет 70 я вот не так хочу вот иди напротив пенсионного и предъявляй даже государство обращается нет а, нам с прохожими разговаривать похожие идеи есть Улица прохожая, я с ним разговариваю. Ну представляешь? Сам. сам себя в данный момент. Сам себя вот нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ребят, нет, нет. частная нет. территория здесь. Идите в силам. Вы же против государства. Же против государства. Да, против, вы же говорите, в России. Ну а причем здесь Россия, правого вот Вы себе Он золотых целей. А действительно, иди, спрячься за спиной бравых росгвардейцев. Государство помогает тебе выглядеть важным и значительным, а ты помогаешь государству бороться с инакомыслием на веренной тебе территории. Вот только это наша территория, это наша улица, и решать, о чем нам на ней разговаривать, будем мы. Как это часто бывает, техника стала разряжаться в самый неподходящий момент, поэтому мы не можем показать вам, чем все закончилось. Росгвардейцы дождались приезда участкового, участковый принял заявление от сотрудника торгового центра, нас с фотографом задержали по статье 20.2 и отвезли в отделение полиции. Там долго думали, что с нами можно сделать в рамках закона, но ничего не придумали и спустя три часа после задержания были вынуждены отпустить. Выносить политическую повестку на улице очень важно, поэтому мы проводили и продолжим проводить одиночные пикеты по актуальным темам, чтобы на этот счет не думали сотрудники прилегающих к тротуарам организаций.